Здравствуйте всем! Представляем вашему вниманию робот, который позволит вам с успехом инвестировать на рынке акций и облигаций, позволяя работать как с ликвидными, так и с неликвидными активами. Какие преимущества предоставит вам робот-помощник для покупки акций и облигаций? Робот позволяет одновременно работать по нескольким активам и по нескольким субсчетам. Робот позволяет покупать облигации и неликвидные акции по наилучшей цене в стакане. Он поможет вам получить выгоду от резких колебаний цен. А удобный конфигуратор позволит вам отобрать активы и сразу прикинуть, какой процент в портфеле они составят. Давайте в терминале QUICK посмотрим, как все это работает. Вы видите конфигуратор, в котором вы задаете параметры своего счета Задаете акции и облигации, какие вы хотите приобрести, какое количество, в какой цене. И задаете, на каком субсчету вам нужно приобрести данные бумаги. Вы можете добавлять или убирать, уменьшать количество бумаг, которые хотите приобрести. Почему это все нельзя сделать вручную? Для чего это нужно? Давайте посмотрим. Давайте найдем какую-нибудь облигацию. Во-первых, конфигуратор предоставляет удобный доступ. Доступ идет как по кодам бумаги, так по названиям бумаги. То есть вы можете набирать здесь код бумаги, название, несколько букв. Нажимаете «Искать» и появятся все бумаги, которые соответствующие, соответствуют вашему запросу. Вот нас давайте возьмем «Неликвидно интересует облигация». Самарской области. возьмем. Вы можете нажать одной кнопкой ввести код». И робот за вас добавит данную бумагу уже в таблицу. Вам не нужно будет вбивать код этой бумаги, название, э, те параметры, в которых очень часто трейдер ошибает. И все это будет происходить автоматически. Вы задаете ее цену и робот будет выставлять заявки и отслеживать позицию. Давайте посмотрим на стакан данной облигации. Здесь указана цена, объем в стакане и доходность. Вы видите, что разность 0,4%. Наверное, это немного, но для облигации, если доходность в год составляет, например, 8-10%, то 0,4% это составляет 5% от вашей доходности за год. Мы еще взяли не самую неликвидную облигацию, иногда Спред в стакане достигает 1-2%. И представьте, что вы хотите за год заработать, допустим, 10-12%, и на входе вы уже можете потерять 2%. То же самое вы можете потерять и при выходе с позиции. Итак, от 12% вы теряете 2% на входе, 2% на выходе, 4%. Это составляет треть вашей доходности в год. Есть ли смысл покупать такие облигации? Есть, потому что доходность по Облигациям, например, областей может быть на несколько процентов выше, чем доходность от облигаций федерального займа, облигаций ФЗ. И при том, что доходность может превышать доходности в банке при, той же, при тех же рисках, точнее при отсутствии риска, потому что эти облигации гарантируются их погашение государством, может отличаться на 5-6%. Но купить вручную это достаточно проблематично. Вам нужно каждый раз отслеживать, что ваша заявка стоит. По какой цене. Вы можете задать цену, задать то количество, которое хотите приобрести. И робот выставить данную заявку в стакан. Вот давайте мы сейчас укажем, что мы хотим купить по цене 90. Давайте, только единственно сейчас перевернем стакан. У нас он кверх ногами висит. Редактировать таблицу. Вот мы его сейчас перевернули. И давайте выставим на покупку по 99.50. Давайте поставим три контракта для примера. Сохраняем параметры. И вот появился красным подсвеченный, потому что робот еще не выставил заявку. Заявка появится. И эта строка не будет подсвечиваться никаким цветом, потому что закупка еще не началась. Вот три контракта уже стоят. Мы в стакане находимся. Если мы сделать «Редактировать», добавим свой объем, то мы увидим нашу заявку. Вот она у нас в стакане стоит. Три контракта. Три облигации мы хотим купить. Поскольку облигация не то вот такие свечи, которые вы видите на графике, они периодически случаются. Соответственно, покупка таких облигаций, которые может вам дать на 2-3% доходности выше, чем по облигациям АФЗ, может занять у вас 1-2 дня. Вручную отслеживать очень сложно, потому что заявки снимаются в клиринг вечерний. А робот все сделает за вас. Он будет эту заявку переставлять, отслеживать, пока не будет куплено. Тогда, соответственно, вот эта строка подсветится у него зеленым цветом. Вот в чем преимущество. То же самое для неликвидных акций. Робот будет перевыставлять вашу заявку, пока ее не купит. Что мы сразу можем увидеть из таблицы, которую выводит робот терминал Quick. Мы по каждому инструменту задали, какое количество и в какой цене мы хотим приобрести. И теперь, если мы посмотрим в таблицу, то увидим. увидим сумму, сколько у нас находится на счету. Увидим сумму, сколько у нас потребуется денег, чтобы приобрести заданное количество бумаг по заданной цене. А в правой колонке мы увидим процентное соотношение, сколько бумаг окажется, в каком процентном соотношении эти бумаги окажутся у нас в портфеле. Вторая цифра. Это процент от средств которые находятся на счету и первая цифра это процент от средств которые мы потратим на закупку всех бумаг которые мы отобрали естественно первая цифра всегда будет больше вы можете все это сначала прикинуть в демо режиме а затем переключиться в боевой режим и уже начать набор бумаг робот будет автоматически их выставлять по тем ценам которые мы задали Давайте сейчас уберем облигации. И робот сразу эту заявку снял. Строку мы можем удалить. Почему мы покупаем не по рынку, а по лимитированной цене? Давайте возьмем какой-нибудь другой пример. Например, акции МГТС. Переключимся на таймфрейм 30 минут. И посмотрим, как себя ведет акция. Периодически происходят какие-то спонтанные покупки и продажи. И выстреливают вот такие свечи. В данном случае использование робота позволило нам прикупить на одном из счетов акции вот по такой цене. То есть по 755 стояла у нас покупка. И кому-то нужно было сложно продать. Он кинул заявки в стакан. И получилось, что заявка на покупку сработала. Приблизительно на 10% процентов дешевле, чем цена была в, э, в тот момент. То есть заработать сразу при покупке дополнительно 10% к вашему портфелю, конечно, это матч Поэтому для тех, кто хочет заниматься инвестициями, для тех, кто хочет держать деньги не в банке, а в высоконадежных облигациях ОФЗ или облигациях муниципальных, при этом и зарабатывая полтора раза выше процент для тех этот робот конечно пригодится и с ним вам будет удобнее и проще заниматься инвестированием на рынок облигаций на рынок акций спасибо за внимание